Пускай бегут, пускай дают и секунды нашего с тобой, урая. Я знаю, ты плачешь, тишина морского от нас слезы отпуская Я за... Мне на ушко эти сказки До свидания Не молчу Тихо так тебе кричу Я оставлю свои мысли ухожу Прости меня Я же твой Те минуты забирая за собой Я кричу В тишину Непонятные секунды я ловлю Прости меня Я же твой Те минуты забирая за собой Я кричу Непонятные секунды я ловлю. На секунду. На секунду. На секунду. На секунду. На секунду. На секунду. На секунду. На секунду. бы отпускай меня нету больше шанса нет нет успокойся я тебя закрою своим солнцем не эм моя ты уже чужая я открою тебе солнце тихо забирая небеса посмотрю опять все мысли запишу себе в тетрадь прости меня я же твой те минуты забирая за собой я кричу Тишину непонятные секунды, я ловлю прости меня, я же твой Те минуты, забирая за собой Я кричу тишину, непонятные секунды Я ловлю На секунду На секунду На секунду На секунду